Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и это Скам, Остров заключенных, выживание, онлайн игра, где вас закидывают на остров. Остров с заключенными, где снимают телешоу. Наверное, вы видели кучу фильмов таких, к примеру, давно уже стареньких фильмов, где, типа, голодные игры. Э -э Заключенный не может покинуть остров, потому что у него на затылке взрывчатка заплывет за буйки у него просто взорвется голова как всегда залетели на рандомный сервер появились в разных квадратах я нашел машину мой тиммейт нашел канистру с бензином пока мой тиммейт бежал ко мне я побегал по городу подлутался и засел в кустах пока жду тиммейта и смотрите что было дальше Эм, бать, блядь. Ты в городе? Нет. Тут я только что пробежал, короче. Чего? В сторону полицайки какое-то тело пробежало. Воячим ебашить? -то Топор. Блядь, ты шайтан просто. Он лутается, он лутается. сейчас машину увидит. О, контент пошел, слушай. Ты в кустах тут, ты понял, заборчик, домик. И поломанный такой заборчик, и тут кусты, я в кусте, прям стою. Блять, это ты прибежал, ты сволота. О, бежит, бежит. Прыгает. Да это ты, сука. Чуть, чуть не нажал только что правую кнопку мышки. Ой, пора этот, блин. Значок подсвечивается, хрена Ух ты. Какие такие порно, блядь. Литвин. Тепает, пиздец, тепает. Эк, тебе наш новый. Класс. Какой-то еврейский украинец. Ну, прям про тепа. Скрихли балла, блядь. Кинг хэнд, тайгерс, что? Инь и янь. Ты янь, а я инь, да? Не, наоборот. Давай, я буду звать... Санхунь Чай. Я буду... А, а я буду Чай Розвынь. Юхау Бендзю. Ага. Это не смейся так. ты такой смех, понял? Злостный такой, понял? Как-то гномика понял такой хе-хе-хе. Чтобы всем поева было, ты понял и радуйся такой. А, как Блять, она занимает место дохве. И вот это говно скинул. Только не ремой. Давай заправляй, давай ввезём ее отсюда. сука. Ты точно вождение выкачал? Конечно. Давай, давай. Ооо. А, перферас. Сука, я уже нашёл. Ты дурак, ну куда-то вправо едь, а куда-то в куст да. Красивый Ну понятно Чем мы же заправимся, поедем? Блять, я не знаю, B4, где тут заправка. B4 в твой город там заехать на этом заправке. В банке, да? Угу. Ой. Ой! Ой! А! Ты дебил! Дебил! Стой, стой! Где он? Бежит, бежит! А что мне надо было сделать, блять, попросить его не взорваться? Взорваны, И что? И он один хуй бы взорвался. <связывая> <связывая> Ой. Давай, давай, давай. Как-то. In the sky, да? Да, да, да. Это фьючер, как-то. Как он же там говорил? будущее как-то. Шаг в бесконечность! Да, давай, давай, давай, давай, давай. Я чуть не Страшно. Я, я тебе прошу. Давай, давай, давай, выкручи, выкручи, дай баранку, выкручивай, блядь. Все, прощай, да? Подожди. Так А я убьюсь, если чтобы я все подойду. Нет. Коды еще, блядь. Ай, ай, ай. Давай давай давай нормально, нормаль Нормаль, Бля, бля, аккуратнее <звы> Там мопед стоит или чё, блядь? Около полицойки. Ты заправил канистру? Так. Mm -hmm. Ну такое, ничего не могу. Паша, у меня сейчас ничего не выкачено. Mm -hmm. Я же инженер вор, бля. Я же инженерку выкачиваю, бля. Я всегда инженерку выкачиваю, пофиг. Меня выкинуло или че? Да, не нормально. Саша, у тебя зажигалка есть? Почему? Вот я вот смотри. Oh, -la -la. Вино, свеча. <сélvice> <сélvice> <сélvice> О, у меня есть отверки. Надо пойти золотать этот. Под часть полицайки пойду золотая. Пошли мы на дело. Забухать захотелось. Тут дело, тело тело. Серьезно, да. Да. В полицайке зашел. В полицайку лутается. Я сразу его пиздить буду, когда он откроет Я снайпу беру Не шумы Он это... Э, будет... Э, как его? Ты его видишь? Он, он будет открывать ящики Твинник мешает Ты видишь его? И внутри? Да. А Дэвин? Он будет делать эти отмычки. А. Бля, тут катакомбы закрывают. Сейчас. Бля, не бачу. Или я вхожу, блядь. Не-не-не. Он открывает да? Я вхожу Жесть Бля, пиздец А, он меня убил Нихуя себе тэпает он с МП-5, в гилике, с ПНВ-шкой. Откинулся. Ты убил его? Да. Хорош. Бля, я не с той стороны, блядь, приземлился. В смысле, блядь? Ну, да это не он, наверное. -то -то в смысле, я, блядь, умер, ты чё? Да, спиздил да, тачки. Блять. Сука. Серьезно, блядь. Надо бедра башни его. Бля, это шо ж так тэпает. Так, на тебе патроны чрные вс. Так ай только бах. Бах Красиво Бля, это зовут Сань Сука Бля, ты крыс <стит> Ты что не чувству Сааааань Не чувству, са -unch? Са -unch. Бля, он не вернется, суши. Бля, может это у него такая многоходовочка была, суша. Да ну, блядь. Брест. Блин, такой. Прикинь, у него в голове такой хоп. Чик-чик-чик. Так, сейчас я, короче, сагрю их на себя. Орет рядом, а как будто понял, где-то в километре. Он меня увидел вроде. Ну да, орёт как будто в километре. Слушай, он пасёт в мою сторону. Ну, О, он лёг. Риска. Он встал. Uh -huh. Увидел, побежал. Иди, иди! Ириска... И что делать? Что, отпи отпинать его, ну, типа... Что? Бля, у меня пиздит так. Нож есть? Нож какой-то? Поможешь мне вот отпинать? МП-5 А, он Да нет у меня дробовик. У тебя им 5 У 5 Упать, Подосланный, <смех> Ой, ты боже. Слушай, а ты мне приятный. Не хочу. А он был в топовом бронике, да? да? Да. это нормально для этого сервера телепортировать во время бега? Это, это шикарно просто. Прям над А3 есть пещера. Вот надписи под А3 Пещера. Ой, боже, ух и пещера. Пришел в пещеру? Да, зад... ч твой ника. Я же сказал, блин, чисто ямка для книги, чтобы попасить. Хотя слухай, мы так загнать нужно. Прикольно. тебя на двухстороне. Ты тут. Машина, машина, да. машина. Стоять. Да. Тут да понятно. Слухай, можно подождать. Сколько, блин, Ты знаешь, как Сколько она тут стоит, ебать? Она заряжена? Да. Замком, я скажу. Разряжена. Я что за замок? У тебя есть чем Давай, добавить этот спец Ага, я не знаю. Что ты знаешь, блин? Я а где великая отвертка, блин? Ай, она в тачке была, блядь. В мотоцикле что Так. Так. И не на. Пины есть. Отмычка. Сколько я тут я сразу сделаю. Давай, Виталя, давай. Когда не открывал, откроешь по-любому. Не отменяют Бля, почти. Открыл! Нарезно? Да тут был железный замок, а да? Я -я -я. Она пустая, пустая Я же говорю, я же прав... ПУСТАЯ! Ну трошки есть Это наша? Это наша, что ли? Нет На шоссе не было Ну там Лутецкий, понял? Колчан просто, БХСка полуманная Просто, ну, железный замок, это изи, даже серебряный, вот золотой. Это просто, если с первых двух не попал, ты никогда не откроешь. Да, да, я же тебе говорю. Я сразу, я ВХС увидел, думал, наша. Одна целая почти. Прикинь. Наши машину, ты нашел этот, бензин, ну, канистру с бензином. Прибежал, заправили, Да. Поехали в город, заправить машину. Нашли молотый. Круто. Топ-контенты мои.